Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров ознакомился с условиями, в которых будут проживать участники чемпионата World WorldSkills на территории деревни Универсиады.